Так, дорогие друзья, здравствуйте. Наконец-то вышел новый видеоролик на моем канале, который будет максимально-таки интересным, исходя из того, что вам нравится некое шоу, шумиха на Ростме. Так вот, разоблачение редлайтинга будет максимально-таки интересно. Ну, кому как, собственно. Пожалуй, лучше можно, в принципе, начинать. Это будет реально интересно и смешно в то же время. Начинаем. Что такое редлайтинг? Спросите вы, а я вам отвечу. Это официальный партнер проекта Ростме. Уже как больше года он поебал мою мать. Я конечно все понимаю, что я мог добраться до всяких мам, но давайте будем реалистами, это максимум были материнские платы. Ну, раз начало такой дерзкое, давайте приступать уже к дальнейшему рассмотру. Написал достаточно много разоблачений на других ютуберов, где я не привел достаточно доказательств, чтобы сбить хотя бы с одной ноги хоть кого-то из них. Вот знаете, на самом деле я всегда смеялся такого клоуна, который, грубо говоря, приводит аргументы, но, ну, никак не пытается понять всю суть ситуации. Так вот, начнем сначала. Муркин, который менял от моих разоблачений два 3 раза за название своего канала. Охуенно, я тут даже ничего говорить не буду. Дальше, Дарклайт. Ага, разоблачение где его дергало, может это и лаги, по его блять словам. Так вот, что же я скажу? А нихуя, потому что администрация это само заинтересовала. Модераторов сняли, его якобы проверили, но я скажу вам больше. Его проверять и снимать это невыгодно. Чем больше ютуберов, тем больше контента. Больше контента, больше хэштегов Ростми. Больше хэштегов Ростми, соответственно, больше онлайна на Ростми. Больше онлайна, больше бабок. Я думаю, доходчиво и ясно. Дальше, Владос, ну блядь, ты... блять ну, блядь, это эмоциональный видос. Также этот неадекватный ютубер неоднократно внылся своих роликов и банов, которые ему якобы выдавали не по его вине. Вот на самом деле очень интересный момент этот дурачок приводит, потому что меня банили якобы по приколу. Ну как, по моим словам. А он говорит, что все было, грубо говоря, адекватно и правильно. Давайте приведу несколько адекватных, по его словам, примеров. Так вот, я, грубо говоря, закончил вайп, 2-3 дня уже не играю. Мой тимой, грубо говоря, заходит где-то там, играет, блять. И, грубо говоря, признается в читах. Меня банятся. Соответственно, всем похуй на меня, потому что я задеваю модерацию и меня даже ругали. Мне приходилось даже получать извиняться за мою тему. Вы понимаете, весь пиздец. Этот долбоеб даже не уточнялся никак факты. Ладно, этот момент мы пропустим. Далее следующий момент еще более смешной. А тут блять без комментариев. Меня же банили по правилам, поэтому. Давайте дальше. Я хочу рассказать про его степень адекватности и лицемерия. Наше общение с ним началось еще год назад. Я ему написал с интересным предложением рассказать немного больше о модерации проекта. Впрочем, он и отказался в тот момент. А потом я узнаю, что его банят на проекте очередной раз. И поржал с него в дискорде проект. После этого он мне написал, что это в личная мразь. Скрин вы видите перед собой. Так вот, давайте опираться на его дефект. Рэчи началась. Началась наше общение с того, что это чел мне просто, грубо говоря, написал, чтобы я ему помог с чем-то. Ну, объяснил там, коротко. Как... Неважно, блять. С чем-то ему помог Ближе к сути Через пару дней или, блять в тот же день Неважно, на дату не опираемся Так вот, пишет какой-то чел в чате Типа, его забанила администрация Я ему, грубо говоря, отвечаю Баны от администрации не обжалуются Этот, блядь, долбоеб Опираясь на те факты, что я ему помогал Помогай и был бы, ну, адекватным другом Пишет мне такую вот хуйню. А тебя же, блядь, обжа... Блядь, сука, вот тут я просто, грубо говоря, выпал. Чел, которым я пытался, грубо говоря, блядь, ну, объяснить банальную хуйню, пытается меня в чем то блядь, обвинить, когда ему мой контент интересен. Чувак, ты даже не зная сути, приебался ко мне. Я, конечно, все понимаю, что я могу быть неадекватным, потому что если ко мне приебался чел с нихуя, пытается меня в чем то обвинить, понятное дело, я буду более чем неадекватный, но... В большинстве случаев я не такой. Так вот, ближе к сути, челка меня доебался, я грубо говоря все по полочкам разложил. Я не знаю, к чему он, блядь, там вообще. Нахуй, ты мне ответил вообще на это сообщение, долбоёб. Тебе чё блядь, внимания не хватает? Я думаю, этот момент мы поняли. У блядь, нехватка внимания. Так что Позже я узнаю, что он общается в дискорде проекта, где я опять поржал с него за его баны, которые были правильные. Уже как больше года он ебал мою мать, и он вкидывает то, что из-за таких как я обжалования просто не рассматривают. То бишь, вы хотите сказать, ютубер проекта подтверждает то, что обжалование просто не смотрят. Вот знаете, я реально думаю, что у этого человека некое отклонение, потому что я говорю прямо. учела, блять, бан от администрации, это не обжалуются. Этот дурачок, его пытаются дефать, и я клоню к тому, что из-за таких идиотов, как наш клиент, который пытался обжаловать бан от администрации, ну, блять, обжалование долго рассматривается. В нашем случае, в принципе, очень долго. Вообще не рассматривается. Он его дефот, я, понятное дело, говорю. Из-за таких, как Харви, блядь, и другого этого долбоёба, обжалования висят долго-долго-долго. Там некий лимит, блядь, на эти обжалования. Уж извини меня, я таких клоунов не выношу. Прям вообще не выношу, потому что я хочу, блядь, разбанивать, ну, обжаловать в нашем случае себя. Но не могу из-за такого идиота, как наш клиент и Харви, блядь. И что мне остается? тупо терпеть? Смешно, блядь, да? Он мне пишет, что умеет выкручиваться из ситуации своих банов, скрин увидите перед собой. Вот, опираясь на данное разоблачение, мне кажется, что я, блядь, местами даже тупею, потому что, мне кажется, я борюсь в моральной битве с неким моллюском долбоебом, который по развитию максимум ушел, блядь. С Сука, я не знаю, улитка, что ли, по развитию, у которой нету даже мозгов, к чему я клоню. Бывают бывает так, что модерация банит по приколу или же из-за какой-то неприязни, или же ошибочно. Такие случаи бывают. По-твоему, обжалование зачем пишут? Потому что бывают случаи, когда банально у человек случаются некие ошибки. Это реально бывает. И я бы кричал данной ситуации тем, что снимал получается видос о своих банах, потому что я медийная личность, я должен доказать, что я не виновен. Понятное дело, если я буду просто терпеть, меня не будут смотреть, я же клоун с щитами, это нужно доказать, обжаловать, я обжаловал это очень даже охуенно. Меня разбанивали, договор получается или же варн получается или же снятие, получается модерацией, этому клоуну это непонятно. Что могу сказать? Блять, чел, ну ты реально тупо. Начал меня всячески оскорблять сообщения перед собой, увидите, перед собой. После таких сообщений мне просто было смешно с того, что хочу напомнить: это официальный ютубер и партнер проекта. В уже как больше года он поебал мою мать. И почему же тебе не стыдно самому и якобы ебать чужих мам. Подведем вот итоги этой главы. Официальный ютубер Растми пишет, что модерация вообще не рассматривает обжалования из-за таких я. У меня от слов одни эмоции, что я могу сказать. Ни слова модерации не было плохого, в плохом свете ничего не было высказано. Я просто сказал, что для таких клоунов, как и наша личность, модерация долго рассматривает тикеты. Он, походу, счёл это, как ему более выгодно подать. Что я могу сказать? Лучше себе протри глаза, ротик, прополоскай себе мозг. Я не знаю, блядь, у тебя там серной жидкости, походу, нет. Может, я ему... Подарю эту жидкость саму, потому что у Моркина ее много. Ну, наверное, подапретье душевно, он якобы ебал мою мать. Ну да. Противоречит своим высказываниям. Во-первых, я не оскорбляю людей, я не унижаю их. идем дальше? Вы скажете, ебать, Харви, что ты до него доебался? Но скажу так, до момента, пока он не начал трогать меня, у меня даже не было в голове записывать что-то в сторону этой личности. Пока он не перешел все границы. Как оказалось позже, ранее он играл и снимал видеоролики с моим очень хорошим другом, никнейм которого Джи Джи Хера Джи Ранее Ранее Redlighting неоднократно записывал видеоролики, где рассказывал и объяснял, что его банят за просто так. Либо же он не знал, что его тиммейты считаем. Так вот, я связался с Флаффи и начал расспрашивать его про эту личность узнал очень много интересного, например то, что Флаффи играл с читами при записи видеороликов RedLighting И Red Lighting об этом прекрасно знал скрин сообщения Флаффи вы видите перед собой Вот знаете, на самом деле это ебейший пруф, тому что я знал что он с читами, на самом деле нет, не знал Потому что тут в нашем пруфе не доказано ничего меня там нету, нету ни аватарки, никакого человека. Даже если этот флаф ему писал, я могу с уверенностью сказать, что он мог его просто банально подговорить. Почему? Этот момент мы, блядь, вообще вывели на экраны. Потому что я кикнул Флаффи из тимы. Неактивный, неадекват. Все, чуваки, я его игнорю, он мог на меня обидеться. Это мы, блядь, понимаем. Каждый человек бы обиделся. Этот человек обиделся, он, блядь, обговорился с Харви. И они, грубо говоря, сделали некий ржачный пруф тому, что я знал, что он щитами. Да. No. Попади хоть раз, бомж, один раз попал все. Не, не пушьте вышку, не пушьте вышку. Это да кому... мы, Алло. Да, да мы не будем. Смотри, он в этой копейке почти. Попейки почти. Попейки. Mm -hmm. Ты записываешь видео, где рассказываешь о баге с шалкером, что нарушает еще одно правило проекта о распространении багов, дюпов и так далее. Ну ладно, представим, что это все позади. Несомненно, данный видеоролик был выложен на мой канал. Свое оправдание, что могу сказать. Я показал данный баг, и его сразу же пофиксили. Почему же я его, собственно, и показал? Потому что, блядь, сержа были закрыты, понятное дело, никто не мог с ними играть. Сержа были на технических работах. И я, как, ну, человек, который любит хайп, выложил его и захайпился, потому что данный баг был реально крутой и давал, блядь много преимуществ. Данный баб пофиксили. Мне хайп, и все, блять. Что если я вам скажу, что этот человек настолько охуевший? Что оставляет под своим видеороликом ссылку на свой дискорд сервер, где создал канал, где люди свободно могут продавать аккаунты и ресурсы за реальную валюту. Да, несомненно, в этом я тоже виновен, но что я могу сказать в свое оправдание. Свое оправдание я скажу, там нету ни одного уточнения об аккаунтах разми, ни одного уточнения об ресурсах разми. Блять, вообще там разми никак не упоминается. Что могу сказать еще больше, там можно продавать все что угодно. Челы, вы понимаете это маркетинговый ход. Хомячки заходят за тем, чтобы продать или купить что-либо. Взамен мне что, блять, просмотры от их перехода по ссылке Дискорда на мой Ютуб-канал, то есть это маркетинговый ход, где я никак не могу нарушить правила, я тебе даже скажу больше, человек, который хочет купить аккаунт, он его купит, в зависимости от того, где он его купит. Нет, также я нашел очень интересного человека, у которого есть свой шоп предметов за реальную валюту, у которого есть роль гарант на сервере Red Lighting, и он там неоднократно пиарится. И редлайтингу на это похуй. Ресурсы они продают ниже цены в шопе. Так что, с, так что смею предположить то, что редлайтингу выдают еженедельные монеты за то, что он снимает видеоролики. А этот человек на своем дискорд сервере продает шмот. Редлайтинг заходит, покупает за монетки предметы, передает этому человеку. А этот человек передает уже человеку, который купил предмет. Уже как больше года он поебал мою мать. Позвал меня в Дискорд, ну я конечно же не отказался, почему бы и нет в принципе. После нашего с ним разговора я так и не понял, почему он до сих пор стоит на Ютубе, когда ему абсолютно похуй направил. По контент за 20 в поиск, который я смотреть не буду, понимаешь? Я его не буду смотреть. Никому я не, я не скажу, интересно. Что ты ко мне приебал только из-за токсичности? Что, что, что, я и и что, не что, решили, что, что, тебе не нравится, блядь. что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, Я начну говорить только тогда, когда ты перестанешь... Мне похуй, это когда ты начал говорить, сейчас надо говорить. Почему ты мутишь? Не терпи.